Говорят, что э, самая большая зависимость от власти. Я этого никогда не чувствовал. Э, рассчитывать или считать, что э, однажды взобравшись в какое-то начальственное кресло, оно должно при, э, принадлежать тебе э, пожизненно, до, до гробовой доски считаю абсолютно э, неприемлемым. Не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 и перешел на более скромную позицию, но очень важную, конечно, для жизнедеятельности государства. Но ну, есть конституция. Я никогда конституцию не нарушил. И никогда не менял конституцию. Так что я буду работать в рамках основного закона России. Конечно, если избиратели дадут мне такую возможность работать, еще один срок буду работать, разумеется, вот с полной отдачей силы.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 но все-таки отдельные поправки.